Раз, два, три... Так, съемка пошла вроде. Тогда. здорово, мужские мужчины! Наконец-то пришло время сделать топ самых изичных валын в нашей с вами колдушке. При составлении данного топа мне помогали брата-братья, которые откликнулись на мой пост в сообществе Ютуба. Там я попросил мужиков написать три легкие валыны на их усмотрение. После чего я абсолютно все комментарии перечитал и посчитал, сколько голосов было отдано за ту или иную пушку. Так что получившийся топ будет по-настоящему народным и в меру объективным. Я всего лишь расскажу, сколько голосов было отдано той или иной пушке, а также поделюсь своим мнением насчет данного выбора. братья в комментариях также мне подсказали, что лучше сделать топ. 5 легких пушек, а не ТОП-3, но я не хочу слишком долго растягивать данный фильм, поэтому я лишь кратко упомяну про пушки, которые были близки к данному топу. Итак, пятое место и картонную медаль забирает NA-45 с ее поистине дисбалансными взрывушками, и с минимальным отрывом на четвертое место залетает РУС-79У. А вот дальше была поистине напряженная борьба за место под солнцем. И знаете, я хотел бы сделать вот какую штуку. Вообще с разрывом в один голос первое место занял Акимба Феник. Но я с вашего позволения не буду включать его в топ, потому что его ожидает серьезный фикс урона и точности. Так что, как я и говорил парням с фуловым прокаченным Мифик Феником, привет. Ну что там, как у вас дела? Я должен был тебе рассказать про это, брата-брат, брат, потому что по сообщениям Феник, конечно же, больше всего собрал голосов, но в нашем топе он участвовать не будет. С этим определились. У нас здесь будут представлены стабильные пушки, которые вы выбрали. Смотри, мужик, про три волыны ты уже узнал расклад. Прямо сейчас попытайся отгадать топ-3 волынки, которые дальше будут. Черкани свои мысли в комментариях, пока я прям на немножко Снайпер Тайм заряжу. Итак, я надеюсь ты уже успел написать три пушки данного топа, а теперь давай сверяться. И третье место занимает относительно новый дробовик Эхо или по-другому Origin. Напоминаю, топ наш про легчайшие пушки, поэтому нет ничего удивительного, что именно этот дробовик взял бронзу. Когда он появился в арзоне, то в самое короткое время его нерфанули, потому что он был уж слишком сильным и дисбалансным. У нас же в колде всем дробовикам чуть-чуть урезали дистанцию, но даже несмотря на это с эхо на маленьких картах до сих пор можно делать грязную грязь. По сути, когда Origin вышел, его... Также часто брали, как и Double Phoenix сейчас, но эта движуха сезонная, поэтому выбор брата-братьев очень даже адекватный, но я бы, скорее всего, вместо него какой-нибудь АК-117 поставил, потому что дробовичок уже все равно не тот, что был, а, а 117 117 сейчас довольно-таки неплох. Ладно, это все мои отступления. Давайте, наконец, уже узнаем про второе место, кто же у нас там на нем расположился. И серебро заслуженно забирают М4, самая первая пушка, которая встречает нас в игре. Она стабильная, с адекватным уроном и контролем. К тому же, на ее базе, благодаря кастомизации, можно сделать индивидуальную волыну под каждый стиль игры. Я вот, например, из нее сделал m 4 a 1 Обязательно глянь по подсказочке сверху этот материал. Там она для меня раскрылась с новой стороны и этим я был приятно удивлен. В обращении она неприхотлива и сама по себе очень даже точная. Главное, модулями не убить эту точность. 25 голосов было за М4. Под моей постом в ютубе и с этим выбором мужиков я полностью согласен если бы я составлял топ сугубо по своим наблюдениям то м4 100 процентов была бы на втором месте и кстати для справки на шестом месте у нас хвк 30 расположился в этом сезоне его хорошо так бафнули но если ты читал последний пачноут нового сезона то как бафнули так и дебафнут отдачу поднимут и урон уменьшат в общем gg хвк опять настаёт Седьмое место за ASM10, а восьмое за DRH. Ну это так, для справочки еще раз, мужики. А сейчас давайте узнаем, за какую пушку было максимальное количество голосов, какая волына поможет вам в вывязочной доминации в рейтинговом бою. Но для начала сделаем паузу и залетим Графу в кинотеатр. В нем данный мужик раскрывает потенциалы непопулярных волын, показывает свежайшие обновления, делится лайфхаками и озвучивает комиксы и еще много чего бомбического исполняет. Также Графыч устраивает прямые трансляции и конкурсы, и уже очень скоро он бахнет еще еще один взрывной конкурс с балдежными призами. Так, чего же ты ждешь? Нужно сделать let's Go по ссылочке в описании. Тоже у нас расположился на первом месте. Ну, понятно, что Феник мы исключаем. И 27 голосов в народном голосовании набрала штурмовая винтовка ICR 1. И это ее заслуженное первое место. Мега точное оружие с отличной возможностью кастомизации под любую модель поведения. С ней легко сможет справиться начинающий игрок, крайне удобная и приятная в плане игры. Опытные игроки тоже предпочитают ICR, ведь с помощью нее можно эффективно перестреливать на средних и дальних дистанциях. Пожалуй, это самая точная штурмовая винтовка, а темп стрельбы, конечно, не такой высокий, как у других образцов в этом классе, зато точность на высоте. Держите мою сборку этой чудо-пушки. Вообще, как я заметил, многие играют с похожим пресетом модулей. Тут все нужно под себя подбирать, поэтому, мужики, если скопируете, то не забудьте свои правки внести. Мы все разные, и что может быть нравится мне, не совсем зайдет вам. Спасибо всем брата-братьям, которые оставили свои сообщения под постом благодаря вам и родился данный кинофильм вы дали мне информацию а я всего лишь ее показал поэтому ставлю вам всем кулачищую вверх мужики в будущем обязательно еще подобные штуки устроим. Хочу еще вот что сказать. Если пушка легкая, то это не значит, что она плохая. Просто она самая комфортная или эффективная. У нас, конечно же, есть пушки, которые им будет только сезон и их потом сменяют другие, а есть оружки, которые остаются стабильными еще долгое время. Я согласен с выбором брата-братьев, только, я повторюсь, 117 добавил бы, потому что он заметно похорошел и в свое время был главным оружием сезона. Напиши-ка, мужик, в комментариях. Согласен ты с топом или нет? И какие бы ты еще пушки в него добавил? А, я пока рандомный комментарий поставлю. А за ними топовые. Благодарочка летит Харли Квинн за оформленную спонсорку. Благодарю тебя за поддержку моего творчества. И я напоминаю, что уже через один фильм будут итоги конкурса на Мерчуху. Так что залетайте по подсказочке сверху на кино с розыгрышем и принимайте участие. А сейчас давайте-ка что-нибудь послушаем. Только Кулачелу не забудьте прожать, чтобы у меня укулель не расстроилась, окей? Погнали. С тобою принесет И останешься ли ты со мной Ответь Моих боевиков Ты познал супер-мега-мощ Турбонагибательный прирост В тебе Я повторяю Подписку оформляем И лайки прожимаем все будет хорошо. Ой, ведь это Агнянского канала. Познаем вместе силу мужика. Подпишу, чтоб знали все друзья, что с брата братом буду я всегда. Огнянского канала, познаем вместе силу мужика, подпишу Чтоб знали все друзья, что с брата, братом буду я всегда.